Всем большой привет! Надеемся, ваши выходные прошли достаточно продуктивно и вы помните, что было на фестивале «Студенческая весна-2019» в прошедшую пятницу. Если не помните, тогда я отберу 7 минут вашего драгоценного времени, чтобы напомнить. Это дневник студенческой весны КФУ-2019. С тобой, как всегда, Роман Пулинсков. Сегодня день пятый. Сегодня на сцене Институт геологии нефтегазовых технологий и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Сразу спойлер, у геофака их буфонады не было. Зато вместо нее мы примерно два часа наслаждались одним из лучших концертными программами. Сейчас расскажу поподробнее. Первыми на сцену выходят геологи. Очень милая и ламповая конва. Главная героиня работает в баре Миллиган, где все готовятся к фестивалю Святой Оливии. Тут она начинает убираться, готовит зал к прямому гостей, и тут понеслось, она начинает петь. Лютая, коромыслом о злость стегнутая, Не дреми тебе в люльке, детитка Не белить тебе пряжи и царевать тебе под заборами, целовать тебе внучка во белую, жеребка не гоните черного, Не поите папа соборного, выкладите меня под яблони, Без моления, еда, без Тут ее замечает группа, которая будет выступать на фестивале, они начинают ее убеждать, что она классно поет, ее подруги утверждают, что она классно поет, какой-то пост наоборот утверждает, что это отвратительно, но благо по конве он всего один. Короче, всем все понравилось, фестиваль прошел на ура, и она вышла со своей новой группой на сцену. <музыка> I said you do. I you do. I said you do. I said you do. I said you do. I you do. you do. Второй концерт. Институт вычислительной математики и информационных технологий. Дословная адаптация произведения «Чарли и шоколадная фабрика». Сюжет пересказывать нет смысла. Кто захочет, обязательно пересмотрит фильм. Главное, что ребята не стали чего-либо додумывать. Они просто грамотно подобрали актеров и интегрировали концертные номера в свое повествование. Очень ровное и хорошее выступление. Открыть ворота. Ди -ди -ди. которые делают сладости из шоколада. Так сказать, на шоколадную фабрику. Шоколадненькую такую фабрику. А что они делают? Ой, Похоже, они хотят нам что-то показать. Для них это особый случай. У них не было слушателей уже очень много лун. Тем более, песня уже началась. Давайте, не будем им мешать. And it's my favorite song, they're gonna play. And I cannot fix you The ringing in my head. If you're shooting, shooting me I'm with me, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, like to Ну а на этом все. Понравился выпуск? Подпишись на нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч. Пока!